Монастырь стал местом благодатных знамений при гробе святого Даниила. Почувствовав приближение кончины, святой Даниил, по примеру своего отца святого Александра Невского, принял схиму и заповедовал похоронить себя не в соборном храме Даниловского монастыря, как подобало именитому государю, а на общем братском кладбище при храме. Умер Даниил 4 марта по старому стилю 1303 года. Имея над собой вышний покров молитв своего основателя, Даниловский монастырь пережил века. Случалось, монастырь приходил в небрежение и упадок. Тогда святой князь являлся своим потомком, и монастырь возрождался. Великий князь Иван III проезжал как-то мимо забытого Даниловского монастыря. Сопровождавший его молодой боярин, чуть приотстал. Неожиданно под боярином на ровном месте споткнулся конь. И тут же появился человек в богатой одежде. «Не бойся», — сказал он опешившему юноше, — «я господин с его места, московский князь Даниил. Скажи от меня князю Иоанну, почему ты забыл меня? Но знай, что Бог мой не забывал меня никогда». При шпоре в коня, боярин догнал великого князя и рассказал ему о случившемся. С благоговением перекрестившись, великий князь посетовал на свою непамятливость и велел с того же дня поминать за панихидами своих предков и в особенности святого князя Даниила. Даниловский монастырь был свидетелем многих исторических событий. Воспользовавшись тем, что основные силы московского государства находились в Новгородской земле, для отражения шведской угрозы в 1591 году к Москве внезапно прихлынули несметные орды крымского хана Козы Гирея. Казалось, беззащитный город был обречен. Но отважные москвичи, возвав к помощи Божьей Матери, встретили ханские орды метким пушечным огнем, со стен и башен Данилова монастыря. А в ночь на 5 июля козы Козыгирей внезапно снял свои шатры и обратился в паническое бегство. Погубив во время отступления большую часть своих войск и растеряв обоз, хан с позором вернулся в Крым. В смутное время, в 1606 году, великий полководец Древней Руси Михаил Васильевич Скопин-Шуйский под стенами монастыря рассеял полчища изменника и вора Ивана Болотникова. Отсюда бежал в Калугу второй Лжедмитрий. У Нася ноги он поджег обитель, но, подобно чудесной птице Фениксу, она вскоре возродилась. В конце XVII века Даниловский монастырь был сильно укреплен и обнесен кирпичной стеной с семью башнями. Самым достопамятным событием в истории монастыря стало открытие в 1652 году при царе Алексея Михайловича и святейшем патриархе Никоне честных останков благоверного князя Даниила. Тогда же святой князь был причислен к лику святых и наречен всероссийским угодником. Даниилов монастырь стал тем зернышком, из которого произросло духовное и государственное величие Москвы, а затем и всей российской державы. Основателем города называют князя Юрия Долгорукова. Но история Москвы, как средоточие духовных и материальных сил русского народа, сердца России, начинается с князя Даниила. Его имя начинает ряд прославленных русских великих князей Иванов и Василиев Укрепивших русское государство, раздвинувших его пределы на юг и в далекую Сибирь, украсивших ее просторы обителями, храмами, новыми городами и крепостями. Сын святого князя Иван Данилович наречен потомками-собирателем земли русской. Историк Николай Михайлович Карамзин писал, что сей князь не любил проливать крови в войнах бесполезных. Освободил великое книжение от грабителей внешних и внутренних. Восстановил безопасность. Строго казнил татей и был вообще правосуден. Он всегда носил с собой мешок или калиту, наполненную деньгами для бедных. Отчего и прозван Калитою. Внук святого Даниила, Дмитрий, разгромил на поле Куликовом орду безбожного мамая. А столетия спустя Потомок святого князя, великий князь Иван III, поставил неодолимый заслон хану Ахмату на реке Угре, и Русь сбросила оковы татаро-монгольского ига. Дальний потомок князя Даниила, Иван Васильевич IV Грозный, стал первым русским царем, покорителем Астраханского и Казанского царств. А в самом Даниловом монастыре, воздвиг храм святых отцов Семи Вселенских соборов, в котором и по сей день почивают мощи святого угодника Божия Даниила. При царе Иоанне Грозном собор епископов постановил ежегодно совершать крестный ход из Кремля к могиле святого Даниила и служить там торжественную панихиду во главе с московским митрополитом. Любимое детище святого князя Данилов монастырь, в эпоху гонений на церковь был закрыт в 1929 году последним среди московских монастырей и первым из московских обителей был возрожден. Решением правительства СССР Данилов монастырь и прилегающая к нему территория в 1983 году были возвращены Русской Православной Церкви. На территории монастыря ныне размещаются официальная резиденция Святейшего Патриарха, Священный Синод, другие синодальные учреждения. Здесь проходят важные общецерковные мероприятия – архиерейские соборы. Под кровом Святой Обители проходит Всемирный Русский Народный Собор, обсуждающий духовные, нравственные задачи, стоящие перед нашим Отечеством. На открытии Третьего Русского Собора 4 декабря 1993 года святейший патриарх Алексий II сказал, «Господь собрал нас здесь, дабы мы сообща размыслили, как жить Отечеству нашему и народу его». В древние времена святой князь Даниил положил начало объединению русской земли так и сегодня он собирает духом мира и согласия в свою обитель всех, кому дорога судьба Отечества. Русской Православной Церковью учреждены орден святого князя Даниила и медаль, которыми награждаются священнослужители и миряне за труды на благо Церкви. Духовной и государственной мудростью, всей своей благочестивой жизнью, святой Даниил, Положил твердое основание благоденствию и величию Москвы, Московской Руси, России. Дорогие братья и сестры, Святой князь Даниил всегда стремился к миру, видя в нем залог и основание благополучия как духовного, так и земного нашего Отечества. Так давайте и мы, по примеру князя Даниила, в своей жизни тоже будем руководствоваться стремлением к миру, проявлением любви к ближнему, как учил нас Спаситель, выполнению заповедей Божьих, чтению Евангелия, и дохранит да нас всех Господь молитвами святого Даниила.